В хороших хлеб, когда в магазинах сами месяцы продают, Мешками мешок, там, мешки, мешки, мешки. Фриней фриней. И, фриней и какое сало было? Оно не замерзало. Я, оно, оно не замерзало, я видел 30. это сало. Они сдавали просто, у нас бойня была в Титовке. вот, они сдавали туда. О ней, конечно, давай.